Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою работу. Сегодня у нас начало новой недели, понедельник, день луны, и на связи Беларусь, Минск, Василина Мицкевич. Василина, рад вас слышать. Не видно вас по техническим причинам, но зато слышно. Здравствуйте. Всем Привет. Да, давно мы с вами не общались, ну, связано это, понятно, вы в Австралии, вы постоянно путешествуете в тех мирах, которые нам не астрологам недоступны. Тема нашей программы будет сегодня достаточно необычная, но тем не менее она важная. Дело в том, что мы сейчас в финансовом, скажем, находясь в маркете. Мы установили новый, так сказать, хай, по-английски, или новый, вот новый виток в булл То есть мы резко пошли вверх, и, в общем-то, такого еще не было в истории биржи, стак-маркета, что индексы, все индексы, они пробили, ну, за исключением, конечно, Несдека, пробили верхнюю, Точку. В частности, это сделала S&P 500, это 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки, по которым, в общем-то, строится экономика Соединенных Штатов и на которой равняется уж пока на сегодняшний момент весь мир. Василина, ну, прежде чем мы об этом поговорим, давайте мы все-таки зададим вам, вот и мне хотелось задать вам такой вопрос, ну, ничего такого плохого не произойдет, да, в ближайшее будущее, потому что у нас, знаете, разные люди у нас есть в эфире, вот некоторые говорят о том, что э, чуть ли не вот совсем через неделю какое-то будет достаточно неблагоприятное событие, чуть ли не там какой-то вулкан, там, цунами. Как вы это видите? Ну, на самом деле я более оптимистично настроена. Дело в том, что Затмение, которое состоялось в марте, оно принуждает, в общем-то, к перемирию, если речь о военных действиях и если речь о каких-то катастрофах, то заставляет это затмение их избежать и быть готовыми. То есть неожиданного чего-то не предвидится, ко всему люди будут готовы. Все будет происходить уже по прогнозам, скажем так. Однако неделя будет такая довольно склочная, можно сказать. Очень много конфликтов между людьми. И, возможно, где-то там на экране мы увидим, как люди ссорятся, как в былые времена там выливают друг другу на голову что-то, кефир, стакан воды. То есть вот это скандальник. Или, или тортом в лицо, или лицо в торт. Вот, вот, вот. вот, вот. А все может произойти, обязательно этот сюжет с тортом надо будет выложить, если это произойдет. Потому что конфликты будут. И конфликты ага. такие, когда в основном люди обзываются, кричат громко, машут руками, доказывают свою точку зрения, других людей не слышат. Это на этой неделе. Поэтому какие-то мероприятия запланированные, важные на государственных, международных уровнях, они нежелательны на этой неделе. Вместо того, чтобы договориться, скорее всего, будут просто склоки конфликты. И каждый останется при своем уме. Угу. А, Василина, а скажите, но глобального ничего не произойдет, вы имеете в виду только на этой неделе, или вы имеете в виду ближайшее будущее, скажем, в июле, ну, до конца года, хоть, как минимум? А, ну, на самом деле, Майкл он меня вытащил насильно э, за жабры взяла и говорит срочно срочно народ народ народ да, требует народ, народ требует вот да. я за 10 минут что посмотрела на неделю что ну, я знаю там. вам хватает и 10 минут вот в общем глянула и говорю на неделю месяцы напряженные нас ждут но я же говорю глобального такого что все мир перевернулся третья мировая нет этого ждать не надо ну и, ну и слава Богу. Стоит смотреть на жизнь. А как Вы относитесь действительно к тому, что вот у нас есть навидящие, некоторые выступают, и они говорят о том, что надо ждать какого-то вот такого события э техногенного характера, возможно? Ну, я вначале сказала, что все, что может происходить, к нему, скорее всего, будут люди готовы. <с -систематолог> Будут, э, так, такое слово, предохраняться от различных, от, от различных таких катастроф. Даже э, очень часто сейчас, просто отбоя нет от людей, которые обращаются по поводу своих поездок и перелетов. Лететь, не лететь. Рейс ну, такое-то, время такое-то. Посмотрите, пожалуйста. Так лететь Рейс... или не лететь все-таки? На этой неделе, возможно, что в воздухе, тоже будут какие-то серьезные конфликтные ситуации. Почему? Когда люди много скандалят, на ветер вот это вот все высказывают, все это поднимается в атмосферу, и там происходят катастрофы, авиакатастрофы. То есть нехорошая неделя для перелетов. Однако нужно, конечно, обратиться к тем астрологам, которые занимаются поездками, и спросить, как мой рейс. Посмотрите, пожалуйста, стоит мне лететь, особенно если я лечу с детьми со всей семьей и куда стоит лететь. Астрологов, которые сейчас владеют этой техникой достаточно и без меня, то есть можно можно найти запросто. Ну исходя из последнего, последней фразы, кроме меня, то есть имеется в виду, что вы специалист в других областях, отраслях, да? Ну, сейчас я специалист Ну, когда женщина пропадает вдруг с горизонта, не ходит на работу, причина только одна декретный отпуск. Поэтому я сейчас стараюсь не работать. Так вы в декретном отпуске были? Так прямо так и говорите. Нет, да? Все, тема закрыта. Я не люблю, когда о моей личной жизни. Окей какие-то разговоры. Ну, все нормально. Хорошо, хорошо. Ладно, нет, просто вы сами упомянули, поэтому я, так сказать, и в тему. Ну хорошо. Я, я многодетная мама, поэтому я, я заслуживаю секретный отпуск. Ясно. По уходу за да, многодетными. Хорошо. Василина, давайте тогда мы действительно перейдем к финансовой астрологии. Скажите, вот финансовая астрология, тут какие-то должны быть определенные качества, потому что, есть ли такая вообще астрология финансовая? Вот есть предсказательная астрология, есть там, ну не знаю, в, в западной, или нет, там, харарная, там, монтанная и так далее, есть медицинская астрология, а есть ли финансовая астрология? Или ее так просто люди назвали сами? Ну, конечно, есть. У нас более даже употребляется в последнее время такое название бизнес-астрология. То есть, конечно, существует и уже довольно долго люди понимают, что без денег они не смогут двигаться по жизни куда-то дальше, что деньги зарабатываются трудом. Поэтому вопросы астрологам по поводу финансов задаются. А есть такая маркет астрология можно сказать Вы биржевая биржевая астрология? биржевая астрология даже такая есть или она просто это новомодное какое-то такое течение или она всегда была но если у нас в россии скажем так в последнее время это новомодное течение то есть последние годы то я думаю что в америке достаточно много астрологов которые занимаются параллельно биржей и консультациями. Так что я думаю, что для американцев это не новинка, а для нас нечто, нечто пока еще новое. Ну, на самом деле, таки, таки да, это правда. Я даже знаком, и не с одним таким человеком, а с одним я, в общем-то, даже и беседовал. Вот так мне, ну, что ли, может быть, повезло который является пятой, компанией, компания, он владелец компании и она занимает пятое место в мире по такого рода предсказаниям, или прогнозам будем говорить, все-таки астрология это не предсказания, это прогнозы. И это человек, ведический астролог, в первую очередь, видите, и он, то, что я до сих пор получал рассылки, Случайно, ну какие-то, а потом я просто подписался и получал такие рассылки, потому что несколько раз в день приходили конкретные указания с тем, что надо делать, где надо чего покупать. Это то, что называется commodities, это, ну, не знаю, сахар, нефть, уголь, там, вот эти вещи, это какие-то индексы, и это валютные пары. Ну, сегодня самая популярная валютная пара – это евро-доллар. Ну, их много, на самом деле, этих пар, и британский фунт к доллару, и австралийский доллар к американскому доллару, и евро к японской иене, и доллар к японской иене, и так далее. То есть, вы говорите, что мы с вами, кстати, на эту тему ни разу не говорили, вы этим, этими вещами тоже занимаетесь, да? Да, конечно. И очень люблю, поскольку для меня это самое простое. Серьезно? Это, это метод engine time, прямой. То есть там, в принципе, ничего разбирать не надо. а Как ну, хочу объяснить, вот для астрологии очень важно знать не только день рождения, но и время рождения. Вот э, механизм времени, он как раз-таки рассматривает движение графиков именно поминутное. Поэтому... Думать особо не надо. Посмотрела, сделала выводы, посмотрела, сделала выводы. То есть вот все как часы наглядно. Поэтому Слушайте, в общем -то... Так это же, как тут у нас говорят, это Holy Grail или чаша Грааля. То есть вы фактически предл... говорите, что и думать ничего не надо, то есть это такие работать как бы особо не надо в том плане работать везде надо, но в том плане, что. И те люди, которые хотели бы этим заниматься, я так полагаю, что пользуюсь, э, во-первых, э, не знаю, как можно ли это изучить, но в самом случае пользоваться советами было бы неплохо, вашими. Ну хорошо, давайте мы тогда э, попробуем э, заняться прогнозами, с чего мы давайте, начнем. Давайте, сегодня, как получилось, а, что... А я, получил... а я буду записывать, Хорошо. имейте в виду. Да. Да, можно в любом случае посмотреть потом э, в запись. Так. Вот, сегодняшний день, в общем-то, как и начался, Майкл пожелал мне доброе утро. В угу. очередной раз хотел спросить, э, не запишу ли я программу, да. будет ли у меня там какие-то 15 минут. Ну, и я и решила там посмотреть Engine Time и увидела, что иена у нас будет падать так конкретно. Ну, вот предупредила в этой ситуации. До, кон Это... до конца недели? Да, да да до конца недели. А потом? Ну, да. А потом? А потом будет новая неделя, и мы потом будем нет, говорить. Нет, нет, ну да, ну в общем там, на следующей неделе, вот 21 числа я на хороший день, но пока падение. В августе у нас будет рост. А на этой неделе то, чего, в общем-то, так трейдеры все, наверное, ожидали, потому что доллар падал с сумасшедшей скоростью довольно долго. Наконец-то стала снижаться иена. Uh -huh. И иена у нас идет вниз до конца недели. Uh -huh. Еще один напряженный день для иены – это пятница. Если не ошибаюсь, у нас 15-е, да? Сейчас посмотрю. Uh, да, да, да, 15 -е. То есть последний день недели опять падение йен. Ну, Сегодня. Угу. То есть оно еще больше падения. Ну, собственно говоря, я видел на маркете о том, что действительно иена падает, доллар по отношению к иене поднимается. И не только доллар поднимается по отношению к йене, но и поднимается еще э, евро. Ну, собственно говоря, и швейцарский франк поднимается, и британский фунт поднимается. То есть, иена падает, короче говоря, по всем направлениям в отношении всех валют. То есть, то, что я, допустим, видел, это почти 3 доллара за один день, это довольно много. 3% на самом деле. Если взять, размерить в деньгах, то я как бы в этом деле разбираюсь, то это, ну, так сказать, месячную норму заработной платы, если перевести за сегодняшний день можно было выполнить месячную норму, имейте в виду. Причем, я вам хочу сказать, что, ну, не знаю, по каким параметрам, но ну, по российским, наверное, или по белорусским, да, можно было бы выполнить. Хорошо, это то, что в отношении иены. А что мы можем еще сказать в отношении, скажем, доллар-евро, какие у вас есть, если но, есть? Вот я хочу уточнить еще раз по иене. Да. опять у нас же есть две разных пары пара доллар-иена и евро-иена. То, о чем Майкл сейчас говорил. Я специально утром не сказала, в какой паре, потому что предполагала, что в обеих парах будет падение и в пятницу тоже в обеих парах будет падение. Однако по доллару самое большое падение до 14 числа. То есть в паре доллар-иена иена падает до 14 числа. А причем там, возможно, будет максимальная точка на открытии маркета по Нью-Йорку. То есть по московскому времени 16.30. Я думаю, что максимальная точка доллара будет 14 июля. После чего доллар в этой паре может снижаться. И с этого же момента начнет иена падать по отношению к евро, потому что евро немного поднимется по отношению к доллару. Это такие математические формулы вывожу. То есть, простите, я, давайте я уточню, как я понял это. То есть, получается, вы сказали вначале о том, что иена будет падать до конца недели. Первое. Второе, а? вы сказали, что если брать 15 число пятница то иена будет тем более падать. Из чего я могу сделать вывод о том, что она будет падать, ну, как-то вот сегодня она упала, а потом тенденция будет идти просто ниже, ниже, не по чуть-чуть. И в пятницу опять будет, так сказать, accelerate, то есть скорость падения увеличится, падение иены. Но если иена падает, то в отношении других валютах она, другая валюта пойдет вверх. То есть то, что вы сейчас говорите, не в отношении доллара по пятнице, да. То есть доллар будет идти э, вверх по отношению к иене до 14 числа, а дальше не будет такая тенденция доллара расти по отношению к иене. Правильно? Я правильно понял вас? Он будет э, расти, но, медленно. но медленно. Нам интересен вот этот день, 14 число, потому что доллар поднимется и по отношению к. И по отношению к евро, и по отношению к российскому рублю, а... по отношению ко всем валютам. Нет, Долг... давайте давайте мы тогда сейчас, тут что-то я уловил, какое-то разночтение. Вы сказали перед этим о том, что евро будет идти по отношению к доллару выше. А Это теперь... после 2014 года. Я говорю вот такую вот точку 16.30 по московскому времени. Это открытие Нью-Йорка, Нью-Йоркской биржи. 16.30, да? Вот в этот момент максимальная точка доллара. Нью-Хай. Понятно. То есть, то есть с иеной мы, допустим, мне понятно, а с евро доллар будет расти по отношению к евро до 14 да. числа? Да, да. Именно вот весь день до открытия Нью-Йорка доллар растет по отношению вообще ко всем валютам, и евро тоже. А Вы знаете, сегодня, сегодня как раз таки наоборот, сегодня евро растет по отношению к доллару, но у меня вот лежит записанное предсказание, ну у нас, простите, еще есть астрологи, и вот есть такой на вашей территории проживающий Андрей Бухарин. Он как раз специализируется на паре евро, доллар и на нефти. Ну, про нефть мы пока еще не говорили, а вот в отношении евро у него вот такие есть циклы. С 13 по 15 рост евро, с 13 по 15 рост евро. А с 16 по 19, но 16 это 17, это, это выходные дни, наоборот, идет падение евро, потом она опять идет 20-21 вверх и 23-26 вниз. Вот это то, что говорит астролог Андрей Бухарин. То есть, как раз таки и он согласен с тем, что евро... 14 числа с 16 30 и 15 евро будет расти так евро будет расти евро будет расти да но он говорит 15 -15. еще и даже с 13 числа но опять же 13 число по какому по какому часовому поясу поскольку а если 13 число конечно. у вас да если у вас э, э, ну мы все-таки на 8 часов раньше то есть, если евро будет расти день, тогда у нас, тогда еще раньше получается в США евро будет, тогда доллар будет падать по отношению к евро. Но ну, посмотрим, посмотрим. Хорошо, пока что это прогнозы. Пока что это прогнозы. А вот а, 13-е я хочу сказать отдельно. Да? На все недели это самый напряженный день и около 12 дня по московскому времени будут развороты во всех парах и индексах. То есть такие напряженные ситуации. Возможно, около 12 дня что-то будет происходить в мире такое существенное, что может отразиться именно на рынке. Ну и трейдеры говорят, что время не используют, используют. Трейдеры обращают внимание на отчетность. Надо посмотреть, около 12 дня, возможно, будет какой-то важный репорт, отчет. А, возможно, возможно, но это только в Европе, поскольку э, в Соединенных Штатах обычно такие э, репорты выходят э, в 7.30 утра э, или в 9 часов утра. Вот был очень важный репорт на прошлой неделе, в пятницу это был... Э, payroll. короче говоря, репорт о создании рабочих мест, и он был очень хороший, благодаря чему индексы все поднялись очень и очень высоко. Ну и вот, как я уже говорил, в начале программы S&P 500, Standard Poor такой индекс, он, ну, вышел на новый хай. А Василина, скажите по поводу индексов. Есть ли у вас информация, что будет с ними? Да, есть. Ну, давайте вот озвучьте. Перечисленные S&P, дальше Dow Jones и Nasdaq у них как раз таки 13 числа юхай, после чего падают. А до этого времени у нас сегодня не 11 понедельник, вторник, среда мы продолжаем идти вверх, да? Да, продолжаем идти вверх, но падение именно на среду такое существенное. То есть в среду ожидается падение какое-то, а потом, наверное, опять подъем, да? Да, да, все верно. И дальше индексы идут вверх. 18-го еще один Ньюхай, я так думаю. То есть мы можем еще выше подняться. А вот уже следующую неделю, прошу прощения, нужно будет разобрать. Все-таки ну, нужно будет опираться не только на астрологию, но и посмотреть, вообще проанализировать графики, что происходит, и на Фибоначчи. А Фибоначчи у нас тоже использовал астрологию. Ну да, на самом деле именно Фибоначчи, уровне, Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик 11 века, он не открыл это, он просто нашел, нашел то, что в природе существует вот такое вот гармония такая и Теперь все трейдеры, в общем-то, они используют вот этот... Ну, почти все используют вот эту методику уровней Fibonacci. В частности, я... Это моя главная, так скажем, методика в определении тех уровней и, опять же, куда мы идем. Ну, хорошо, хорошо, Василина. Тогда, наверное, для начала... Достаточно, да? Или вы хотите что-то добавить еще? Да нет, я очень рада была тут пополтать у вас на радио. Хорошо, ну а как мы уже рады? Да, пока достаточно. Я надеюсь, в следующий раз мы увидимся, услышимся. Да. поговорим о чем-то менее подлом, чем финансы. Да, давайте мы поговорим о чем-то таком хорошем. А финансы, они, вы знаете, две силы в мире господствуют, это власть и деньги, к сожалению, это и все, вот из-за этого все проблемы. А, так что, ну, необходимость все-таки заставляет нас об этом говорить. Ну, и кого, повторю, кого интересуют эти вопросы, и кто хотел бы задать вопросы, то ли Василене, то ли мне, все-таки... Я имею свою школу образовательную по бирже, кстати. Поэтому нигде об этом, ну, так как правило, не афишируется, поскольку все-таки я центр Сангейтса, этим не занимаются. Это, так сказать, хобби, будем так считать. То, пожалуйста, вы можете это сделать по телефону 847, код города, код страны единицы. 1847 226 9956. Это треное wsungatesraadio.com, sungatesradeо.com. Это Skype Сангейтс 108. Ну и Facebook, естественно, Сангейтс Радио. Меня зовут Майкл Мелехов. Я руководитель центра Сангейтс. У нас на связи была астролог, известный астролог, руководитель школы основания, проекта основания. Василина Мицкевич, ну, редкий гость в последнее время, но я надеюсь, мы будем все-таки чаще общаться сейчас. И, Василина, спасибо вам за ваше время, ну и до Пожалуйста, новых встреч. Рада, рада была пообщаться, ну и еще раз хочу тоже сказать по поводу того, как со мной связаться, по тем телефонам, которые Майкл сейчас перечислил, по скайпу, который озвучил Майкл, меня можно со мной можно выйти на связь. Других способов пока нету, потому что ну, потому что такие обстоятельства да, да. Ну, я э, могу заверить о том, что э, без ответа не останется ни один человек, который задаст эти вопросы, и все ваши замечания будут учитываться, без сомнения, поскольку э, мы работаем для вас, и что бы кто ни говорил, и как бы не читал по-другому, это так. Э, э, мы очень хорошо понимаем, что такое карма, э, э, и... Законы кармы никто не отменял, кто верит, кто не верит, это дело каждого человека, но это очень важно, поверьте. Дорогие друзья, я рад, что вы смотрите нас в записи, поскольку программа не объявлена, и это спонтанная программа, поэтому вы уж извините, если были какие-то там неувязки, неполадки. А во всем остальном мы еще раз рады и будем встречаться с вами вновь и вновь. Василина, спасибо вам большое и до новых встреч. До свидания.